Всем привет! Приветствую вас на своем канале. В этом видео я покажу, как SolidWorks правильно поставить пружину растяжения. В своем прошлом ролике я показывал несколько моделей, которые были спроектированы с ошибками. Те модели, которые невозможно было отредактировать без нарушения геометрии. И вот сегодня я покажу, как сделать ту модель, ту пружину, которую вы сможете использовать в различных проектах, изменяя ее параметры буквально в два клика. Ничего хитрого здесь нет. На плоскости сверху рисуем новый эскиз, эскиз окружность. Ставим размер, ну, допустим, 40 мм. Выходим из эскиза, идем, вставка кривая и спираль плоская спираль. Здесь нам сразу предлагают вот в таком вот виде сделать эскиз. Я выберу начальный угол, например, 270 градусов. И ну, высоту 120 мм. Здесь выбираю шаг и вращения И 10 оборотов, я думаю, будет достаточно. Щелкать. После чего на плоскости спереди да, рисую еще один эскиз. Это будет профиль проволоки. здесь ставлю 20 может даже не ставить да и теперь необходимо поставить диаметр проволоки ну например 4 миллиметра идем дальше элементы бабушка основания по траектории профиль у нас уже подвязался теперь давайте выберем путь ну вот основная часть нашей пружины построена Ничего сложного здесь нету. Давайте применим материал. Простая алюминиевая сталь. Отлично. Теперь необходимо достроить два отогнутых витка. Эти витки будем строить с помощью трехмерного эскиза. Идем в эскиз, выбираем трехмерный эскиз и выбираем дугу через три точки. Давайте сначала начертим осевую линию. И здесь сориентируем ее вдоль оси Z. Вот таким вот образом. Поставим размер 20 мм. И теперь начертим дугу через три точки. Милд на плоскости сверху, чертим в Соединяем эти две точки. Здесь выбираем осевую линию. Она у нас сориентирована вдоль оси X. Все правильно. И здесь просто отсекаем лишнее. Да, отлично. Теперь нам необходимо достроить еще один поворот сюда. И здесь достроить такой вот виточек Выбираем отрезок. Выбираем связь вдоль оси Z. Таким вот образом. И уже на плоскости слева. Рисуем снова дугу. Можно взять и окружность, но можно взять и дугу. И нарисовать такой вот завиток. Ну, можно, в принципе, отсюда это сделать. Радиус здесь должен быть 20 миллиметров. Здесь поставить взаимосвязь вдоль оси Y. Да, вот таким вот образом. Добавить еще одну силую линию. И поставить здесь угол, ну, допустим, в 15-20 градусов. Также отсечь все лишнее. И добавить здесь еще одно скругление. Допустим 5 мм. Таким вот образом у нас а, получился вот такой вот отогнутый виток. Уходим из эскиза. Здесь на этой плоскости или на плоскости спереди добавляем еще один эскиз. Образмериваем его. И тем же элементом, вытянутая бабушка по траектории, добавляем вот такой вот отогнутый виточек. Отлично, виточек получился. Теперь то же самое нам необходимо построить только с другой стороны самого тела пружины. Идем также в трехмерный эскиз. Здесь выбираем справочную вспомогательную геометрию. ставим здесь размер 120 миллиметров и добавляем еще одну линию ее необходимо сориентировать по оси Z таким вот образом ставим размер 20 Идем вид сверху. И рисуем дугу. Добавляем взаимосвязь. Слить. Сливаем эти две точки. Рисуем еще одну линию. Ее ориентируем вдоль оси X. Она уже сориентирована. И с помощью команды «Отсечь объекта отсекаем лишний объект. После чего на плоскости так сказать, слева рисуем дугу. Вот таким вот образом. дугу по трем точкам ставим взаимосвязь вдоль оси y ставим радиус 20 миллиметров добавляем дуги длину и добавляем несколько севых линий также здесь ставим угол в 15 градусов после чего добавляем оскорбление 5 миллиметров. Выходим из эскиза и теперь точно так же дорисовываем сюда еще одну окружность. И проставляем диаметр 4 мм. Тем же самым элементом бабушка основания по траектории выбираем. Профиль у нас уже выбран и выбираем путь. Ну вот собственно говоря все. Пружина Почти готовы, теперь необходимо просто настроить эту деталь. Заходим в «Равнение» и можем здесь ввести глобальную переменную «Толщина проволоки». Поставим равный 4 мм. Выберем этот эскиз, выбираем размер и выбираем равенство глобальной переменной толщины проволоки. Дальше выбираем этот эскиз. Выбираем размер и также присваиваем ему значение глобальной переменной. И последний. Эскиз, эскиз профиля самого тела пружины. Теперь нам необходимо сделать так, чтобы наша пружина изменялась, когда мы хотим поменять ее длину, чтобы у нас деталь перестраивалась правильно. Идем в спираль, и здесь у нас есть несколько размеров, в частности нас интересует размер 120 мм. Выбираем второй трехмерный эскиз, у нас здесь также есть размер 120 мм, мы его берем уравнение и он у нас будет равен длине этой спирали здесь выбираем размер 120 щелкаем теперь необходимо завязать диаметр спирали 40 мм я напомню с диаметром и с радиусами двух отогнутых битков Идем в этот трехмерный эскиз. Здесь у нас радиус 20 миллиметров. Щелкаем его, Он у нас будет равен диаметру 40 миллиметров деленным на 2. Точно так же поступаем и с верхним отогнутым нитком. Выбираем Радиус 20, он у нас будет... Можно тоже же самую формулу скопировать, хотя не дает скопировать. И выбираем тот же самый размер. 40, деленный на 2. Также необходимо завязать радиусы вот этих вот дуговых участков отогнутых витков. Выбираем R20. Здесь выбираем 40 деленное на 2. И также поступаем с нижним отогнутым битком. щелкаем ok и теперь пробуем перестроить наше пружину со 120 миллиметров давайте поменяем на 150 ну, отлично все перестроилось также можем поменять количество оборотов например на 15 Все замечательно. И теперь можем попробовать поменять диаметр пружины. Это эскиз 40. Давайте попробуем поменять на 50. Как мы видим, все отлично меняется. Также можно попробовать поменять толщину проволоки. Делайте, например, потолще или наоборот потоньше. Это уже меняется при помощи глобальной переменной. Заходим в уравнение. И здесь толщина проволоки, значение этой глобальной переменной. С 4, например, меняем на 8. Щелкаем окей. Ну, вот наша пружина отлично перестраивается. Сейчас я поменьше виточком сделаю. С 15 давайте на 10. Все правильно перестраивается, изменяется параметр пружины в довольно широких пределах. Данную пружину можно использовать, данную модель, не только в одном проекте, но и в совершенно разных проектах. Можно также завязать длину спирали на какой-то размер уже в сборке. И эта пружина будет меняться в соответствии с размером сборки. То есть сборка будет... Более технологичные, более универсальный, более правильно спроектированный. Ссылку на эту модель я выложу в описании к этому видео. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Это всегда приятно. Подписывайтесь на мой канал, те кто не подписался. До новых встреч.